Вы видите, как власть активно пропагандирует боевые действия, эту спецоперацию, как беснуется пропаганда там, да, как брызжет слюной соловьев в эфире, как э, в эфире федеральных каналов обсуждают, там, реально обсуждают перспективы Третьей мировой войны, э, использование ядерного оружия. Ну, то есть, реально самая настоящая такая милитаристская пропаганда. Но все забыли, что в 2000... Ну, не все, многие забыли, что в 2014 году, когда... Путин отказался от идеи полномасштабной войны с наступлением на крупные города и взятием Киева. Ситуация была совсем иная. И пропаганда говорила совсем другие вещи. Просто выступали с противоположных позиций. Тогда было довольно... Ну, после присоединения Крыма, не секрет, в общем, было определенное воодушевление в обществе. У Путина рейтинг вырос. И... Вот тогда реально была, в отличие от того, что мы сейчас наблюдаем, тогда была реально прям милитаристская истерия. Люди, которые критиковали Путина там, да, после присоединения Крыма, просто там готовы были носить его на руках, но людям было мало. Говорили, мало, мало Крыма, надо забирать и Донбасс, надо забирать всю Украину, восстанавливать Советский Союз там. Давай, Владимир Владимирович, вводи войска. Делай это, мы тебя поддержим, мы всей страной, значит, поднимемся. И вот с пропагандистской точки зрения, с точки зрения общественного мнения, 2014 года, в 2014 году ситуация была, как мне кажется, гораздо более благоприятной для той операции, которую Путин начал сейчас. Тогда он получил, мне кажется, гораздо, получил бы гораздо большую общественную поддержку. Но тогда Путин отказался от полномасштабной войны, отказался от взятия крупных городов, отказался от взятия Киева. И даже Донецк с Луганском он тогда не признал в качестве независимых республик. Вот они там ввязались в этот минский процесс там и так далее. И тех, кто наиболее активно требовал от Путина ввести войска на территорию Украины, пропаганда называла «диванными войсками» называла провокаторами и очень подробно, очень аргументированно объясняла, что это безответственно, что это провокационно и что втягивание России в большую войну на территории Украины на самом деле противоречит интересам России и вредит всей стране. Еще раз, это не я говорил тогда, ну то есть я говорил, да, но это тезисы государственной пропаганды 2014 года. И вот я для вас нашел такой интересный сюжет. Тогда, в 2014 году, в соцсетях активно распространялось видео, которое было создано государственной пропагандой, где очень подробно объясняли сторонникам власти, таким агрессивным сторонникам власти, объясняли, почему нельзя вводить войска на территорию Украины. Объясняли с позиции Кремля, да, с точки зрения кремлевской логики. И вот сейчас, спустя 8 лет, я бы хотел вспомнить те аргументы, те аргументы власти. Это, мне кажется, правильно, важно и очень уместно. Вот сейчас это прям стало супер актуально. Поэтому давайте посмотрим этот ролик 2014 года ролик российской кремлевской пропаганды, которая активно распространялась в 2014 году. Многие из вас его наверняка вспомнят. Ну а после того, как посмотрим, мы его с вами обсудим. Итак, внимание на экран путин введи войска часто используешь этот хэштег но если ты желаешь втянуть россию в войну ответь для себя готов ли ты наблюдать за этой войной не глядя в монитор а своими глазами сидя в окопе думаешь до этого не дойдет ты ошибаешься спровоцировать ввод российских войск на украину это важнейшая задача для соединенных штатов одна из целей сша списать крах экономики украины на россию давайте будем реалистами украину не не возьмут в состав Евросоюза А кредиты МВФ Не помогут экономике восстановиться Но как только на Украину Войдет наша армия Россию можно будет обвинить Во всех бедах украинского народа Ведь это из-за России Перестали платить пенсии и пособия Из-за России разрушена вся промышленность Это Россия забрала украинцев Их европейскую мечту Конечно, можно выполнить требования Диванных генералов И ввести войска Но как это будет выглядеть для мирового сообщества. А вот как. Россия вводит войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит. А то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора? Даже если мы просто введем бесполетную зону над юго-востоком Украины, американцы и НАТО могут ввести бесполетную зону уже для наших самолетов и ракет. Что если они собьют российский самолет? Как на это реагировать? Бросить танковые колонны к ла -Маншу? Начать войну со всей Европой и Штатами? Плюс Канадой и Австралией? Так ведь именно этого США и добивается. Америка задыхается от колоссального госдолга, который превышает 17 триллионов долларов. Им срочно нужна большая война. Массовая банкротство компаний, крах держателей долговых расписок, схлопывание рынка ценных бумаг, это триллион сгоревших виртуальных денег, госдолг обнулится, ВПК и экономика штатов получат новые заказы со всего мира, это их шанс избежать неминуемое банкротство. России эта война не нужна, оттягивание конфликта настолько укрепляет, но в Донбассе гибнут люди, и руководство России оказывается перед выбором: плохое решение. Или очень плохое. Погибнут сотни или погибнут сотни тысяч, а то и миллионы. Это страшный выбор, но такова реальная геополитика. И когда ты в очередной раз заявляешь, что Путин слил юго-восток, задумайся, к чему ты толкаешь свою страну. Если ты не готов с оружием в руках защищать интересы своей страны, хотя бы не нагнетая истерию, в геополитике нет места эмоциям. Как вам такое, друзья? Абсолютно, то есть как будто реально вот описывают наши сегодняшние реалии. 8 лет назад.